И всем привет, с вами Сонки, добро пожаловать на мой канал, сегодня мы продолжаем играть в оккульт, все то же самое, что и было Меняем карту, теперь будем играть на метро, нормальная сложность Не будем, вот как видите, вас мне как коллекционер древности, мы не будем каждую сложность выполнять Это бессмысленно, выполним самую нормальную сложность и просто пройдем, черт побери, эту игру Что ж, приступим Оба! Это ч мы куда? В очередной раз скупление решило задействовать заключенных на грязной работе На этот раз нам предстоит искоренить зло в самом сердце мегаполиса. Прокладывая новый тоннель, рабочие обнаружили пещеру с древней гробницей. После этого ученые из фонда закрыли станцию, возведя здесь лабораторию для изучения таинств и находки. И походу сдохли все. Однако вторжение привело к отпору со стороны наложенных на гробницу защитных оберегов. Или оберегов. Оберегов. Обид. Оберег. Ста... Произж... Произошедший на станции выбросенной энергии поразил персонал, станции, а выжившие стали жертвой стража. Теперь лишь мы можем защитить этот мир от новой угрозы. Буду знать, okay. спасибо. Да, да. Только мы. Больше никого нет, только мы. Ой-ой-ой. Mm -hmm. Смотри, какие миссии. Первое — это возвращение yeah. в бездну. Ну, значит, в этой серии мы выполним возвращение в бездну. Следующий — тяжелый удар. Все, четко. Но это мрачно уже выглядит, мрачнее. Мы должны активировать роутеры. А роутеры. Крысу нельзя взять. Нужен ключ от офисов. Можно ее взять. Нужно Все поймать просто. Взять. А, да. Смотрите, какая-то штука, смотри. Записка, начатой. Это походу статуэтка, не знаю. Так. Сегодня в ходе горных работ наткнулись на пещеру. Внутри бригады рабочих обнаружила множество вырезанных камней архитектурных элементов. Кажется, <свы> они очень. Кажется, они очень древние, я такого никогда и ранее не видел. От всего этого ведь неким Че злом мурашки по коже. с лицом? Дай я досчитаю. Да, Нет, не дам. Пока <смех> что остановили работу и доложили чтобы. <смех> я понял, Натащили я понял. <смех> да. Ага, пока. Это нормально то, что он тут сразу так приветик нам сделал? А, это, это не только он, Егор. За взяли. Записка, я нашел ключ... Ключ от пещеры. Здесь пещера есть. Нам сюда нужно попасть будет потом. Лабораторный. Нужен ключ от лабораторного Господи, поезда. Где, что, что, где, когда. Room. О, открыл. Заперто с другой стороны. Здесь ровно ни хрена. Я, это... я нашел ключи. Ключ от офисов. Он прям в самом начале был, Егор. И я вошел в офис. Я нашел еще ключ. Ключ от канализации. Я нашел. <гас> Я чела нашел. Ну это, если честно, с тобой быть. Неплохо. Тарелку спой, сразу. Ключ. Ключ от диспетчерской. Компьютерная плата. Вот роутер. Кто, роутер. Вот такой роутер. Нужно по. Вот, да. Ага, второй. Третий пошли. Пятый, стой, куда пошел? А, он назад пошел. Четвертый. Вот роутер. И пятый остался. Следующий ты... включил. Включил? Все. Да. Вести пароль компьютера. Где компьютер был? Вот компьютер. Нам нужен ключ от лабораторного поезда. Я нашел канализацию. Да? Где она была? Ключ от канализации. Он... Ты, даже не пон... ты даже не представишь, как эта штука называется. Ты, ты ключ от канализации нашел? Нет, а у тебя есть ключ? Да, есть. Ну вот, беги ко мне. Бегу. Это? Угу. Mm -hmm. На, ну да, логично, наверное, мы же не проверили эту комнату, единственное. Так, подожди, откроем сразу. А, вот Я и была. Это... Да. Я нашел ключ. Какой? Нам нужно активировать электричество, но какой-то ключ точно есть. Боже, как они мешаются. Мы диспетчерская, диспетчерская, нашел. Молодец. Так, нашел из... Нужен предохранитель, это другая концовка. Да, Егор, тут пещера. Пещеру нашел. Значит, беги к электричеству и тут, тут два челика. Стой, у меня не убило, у меня не убило. Пропрыгивать? Я нокнулся тоже. Значит, нельзя пропрыгнуть? Да, в этот раз, поход нельзя. Нет, можно. Смотри, в, вот и концовка. Получается. Все, нас просто, нас просто убили. Давай еще раз. Вот, пещера. Вот. Я забыл про это. Пойдем сюда, пойдем сюда. У нас вариант сейчас. О, пещера. О, ключ от не. Воу! Всякие записки, тут сюжет. Смотри, нужен жесткий диск. Ага, ну хотя бы знаю, куда. Вот, да, теперь сюда надо не будет. На, иди читай мне, лень. Да не буду читать, а он огромный. Я нашел плату. Компьютерную? Да? Угу. Все, четко у нас все три. Так нам нужно включить камп. Комп. Mm -hmm. Да, но для него нужно что там лабораторный ключ какой-то, да? И что-то? Да. Там какая-то лестница. Как вот, смотри, запомнил провод. Пойдем искать этот провод. Давай. Но. давай, давай, давай. Я рисую. А я опять нокнулся. Давай так. Ща, ща, ща. Ай, ай, я. Mm... Тоже сдох. Бля. там совсем чуть-чуть не хватало, совсем, совсем чуть-чуть, можно было попытаться. Ага, сколько у тебя, тебя, тебя компьютера? Да, детка, да. 9449. Он здесь, он здесь. Он меня съел, Егор, беги, беги. Беги, беги. Тихо, тихо. Так. 9449. Окей. Ага. Вставляй. Я вставил. Вот. Вот жесткий диск. Все, хорошо. Пока... Да, кстати, установить жесткий диск. Давай сюда. Yeah. Вот. Компуктер. Всё. Э. Заляло. А, здесь последовательность. Первая. Не, забей Оставься в задке. Да? А, все. Oh. У меня просто не прогрузил сначала. Так, одна стоит, вторая — крестики. Так. Давай быстрее. Добавятся звуки здесь. Мне тоже вообще не нравится. Сейчас древнее зло просто проснется и съест нас. Да, да, типа, wake up. Все, вот так. Угу. Mm -hmm. Все. Получается, это все. Так, смотри, кассена. Ура, катсценна. Спустя три попытки, у нас получилось это сделать. Все казалось легче, чем могло быть. Просто спавн ключей. Все-таки нужно было включить диспетчерскую. Okay. А, ладно. Ну ладно. Ой, ой. Привет. Мы вроде не вызвать его должны были. Привет. Ясно? Подожди, подожди, подожди, подожди, это типа рандом? Это просто удача была? Не знаю, наверное. Ты понял прикол? Это просто удача была. Ну, а если бы... То есть, мы, мы его вызвали. Вам удалось разобраться в загадочном механизме календаря, а часы судного дня были остановлены навсегда. саркофакс с заточенным в ней мощью рухнул на дно бездонной пещеры и уже никогда не сможет поставить мир на грань существования. Человечество спасено. Позже искупление зачистило все следы пребывания здесь зла, и вскоре Станция сможет вернуться к своему обычному функционированию, а город так никогда и не узнает о пугающей правде. Четко. Пошли другой с концов проходить.